не допускать досадных ошибок по поводу ручной влаги. Посмотрите, пожалуйста, что нельзя. Да? Это дезодоранты, какие-то гелия ополаскиватели, газированные влаги, освежители, тоники, шампунь любые лаки и, соответственно, колющие и режущие предметы. Если у вас есть предметы, Объемом до 100 миллилитров. Вам нужно будет взять вот такой вот пакетик и туда поместить. Единственный такой лайфхак для мамочек. Если у вас с собой, соответственно, дети, то вы можете воду, какое-то питание, все, что связано с детьми, с пометкой детская, с собой приносить творожки, вот это вот все, что к вам это не относится. Самое главное, чтобы на вашей бутылочке было пометки детской. Поэтому, если вы что-то покупаете в типа аэропорт, смотрите, что там было а, написано детское, детское, детское питание, детская водичка. Также приготовьтесь к досмотру в аэропорту. С собой сразу же лучше обуваться не на каблуках и не на тяжелую какую-то обувь. легкие кроссовки или тапочки. Если у вас будут каблуки или элементы железа, вас попросят, попросят снять. Также нужно будет достать и открыть ноутбук, планшет, телефон, чтобы он работал. И вот эти все нюансы. Получается, у нас получилось тут три коробочки, видите? И что касаемо курток, это тоже нужно будет снять и положить в отдельную коробочку. Вот так проходит досмотр. Есть досмотр в виде таких вот штанг, да, где нужно будет просто. А есть досмотр, где люди досматривают. Проходим, берем коробочку. И тут Вода напитка и разделяем все наше богатство. Куртки в одно, а ноутбук достаем. И выкладываем его абсолютно отдельно. Поэтому он у вас тоже должен быть готовым в удобном виде. Отдельно выкладываем. И отдельно в сумке. Вот. вот это вот все. Очень м, заранее продуманные вещи. Очень много экономит времени. попала в пещеру Дим в достаточно... Я Оля. Трансферы, аренда машин, экскурсии Анталии. И всегда солнечное настроение в сторис. не видно Конечно, очень красиво.